Привет! В этом видео мы поговорим о том, что такое биткоины и можно ли вообще на них заработать. Биткоин это первая в мире децентрализованная цифровая валюта. По сравнению с альтернативами биткоины имеют ряд преимуществ. Во-первых, биткоины предлагаются напрямую от одного человека к другому через интернет, минуя банки и клиринговые системы. Это значит, что комиссия значительно ниже, вы можете использовать их в любой стране, ваш счет не может быть заморожен и нет никаких требований или произвольных ограничений. Работает это очень просто. Существует множество валютных бирж, где вы можете покупать или продавать биткоины за доллары, евро, рубли и другие валюты. Ваши биткоины хранятся в кошельке, на компьютере или мобильном устройстве. Отправить биткоин Биткоин также просто, как послать электронное письмо. А за биткоины можно приобрести что угодно: машину, дачу, квартиру, технику, одежду, еду также это абсолютно безопасно. Биткоин создает совершенно новую платформу для инноваций. Биткоин меняет мир финансов, у всех появляется доступ к мировому рынку без каких-либо посредников, таких как, например, банк. Также биткоин отличный инструмент для бизнеса, позволяющий сократить издержки. Организовать оплату с помощью биткоина в бизнесе очень просто, а Ратов по валюте биткоин просто не бывает, что очень хорошо для бизнеса. А теперь давайте посмотрим на график, этому графику год. Один биткоин примерно на сегодняшний день стоит 533 доллара. В рублях это примерно 35 тысяч рублей. И он постоянно растет. Ни один аналитик вам не ответит на вопрос почему растет биткоин. Даже акции компании Google так не растут. Поэтому биткоин стоит рассмотреть с точки зрения инвестирования. Очень хороший инструмент. То есть если вы сегодня покупаете биткоины то гарантированно завтра вы их продадите дороже и сможете на этом неплохо заработать. Интересно друзья пока я записывал видео биткоин уже стоит 538 долларов. Что касается кошельков именно самих биткоинов их на сегодняшний день очень много. У меня у самого их очень много. Но я вам расскажу сегодня про один кошелек который железно проверил уже сам на себе с ним все отлично смотрите вы сможете сами посмотреть на тенденцию что происходит на этом кошельке вот мы видим операции, которые в прямом эфире идут, то есть вся информация абсолютно открыта. Ну конечно вы не узнаете личные данные человека, но вы можете хотя бы посмотреть с какой стороны там куда перевел. А вот мы можем посмотреть, что в принципе за 9 минут назад было отправлено 7 миллионов долларов. А 39 минут назад было отправлено 11 миллионов долларов. Ссылка на данный кошелек будет в описании. Идем дальше. Теперь когда вы зарегистрировали кошелек надо найти портал на котором можно менять эти биткоины на валюту которая вам нужна. Я выделяю пока два сервиса которые тоже также железно проверены. Первое это BestChange и второй это сервис обмен онлайн. Эти два сервиса железно проверены у них очень хорошие отзывы на них спокойно можно менять биткоины на любую вам валюту и обратно можно приобретать биткоины. Но по поводу того что приобретать биткоины я уже говорил это с целью инвестирования можно сделать. Теперь на своем канале я буду рассказывать о том как зарабатывать биткоины. А сегодня я расскажу о самом первом одним из самых легких способов заработка биткоинов. Этот способ с помощью ссылки. То есть допустим вы делитесь с кем-то какой-то ссылкой прежде чем ей поделиться просто сокращайте ее с помощью данного сервиса и отправляйте ссылку человеку. Человек когда будет проходить по вашей ссылке сначала он будет попадать на сайт где будет небольшая реклама. Там же он просто нажимает кнопочку пропустить и попадает на тот ресурс на который вы его отправляли. Но за те пару секунд что человек попал на эту вкладку посредника с рекламой вам заплатят деньги и таким образом вы можете монетизировать все свои ссылки. Ссылка на данный сервис также будет под этим видео. И сегодня все ссылки под этим видео также будут монетизированы с помощью данного сервиса, поэтому когда пройдете по ссылке не удивляйтесь. Просто нажмите кнопочку пропустить. Друзья, с вами был я, Артур Роуз. На своем канале я рассказываю о том, как раскручиваться в соцсетях, в Ютубе, в Инстаграме, ВКонтакте. Рассказываю о заработке, о бизнесе. Теперь еще добавилась тема биткоина. А также делаю обзоры на полезные программы и полезные софты. Ну и очень часто в своих видеороликах я провожу различные розыгрыши и подарки различного софта и других полезных плюшек. Помните, друзья, что любой может стать любым. Главное знать, как ко всему эта информация поэтому если вы хотите получать очень ценную классную информацию то подписывайтесь на мой канал и обязательно вступайте в группу вконтакте потому что именно там я публикую тот материал которого никогда не будет на ютюбе потому что политика ютюб к сожалению размещать все нельзя а вконтакте запросто но для того чтобы попасть в мою закрытую группу тебе нужно было быть внимательным и в этом видео было Кодовое слово. Напиши мне его вконтакте в личку и я одобрю твою заявку. И обязательно ставь лайк под этим видео. Или если видео тебе не понравилось поставь дизлайк. Но в любом случае поделись этим и другими моими видеороликами которые тебе понравятся на моем канале со своими друзьями. Это самая лучшая благодарность для меня. И если мой канал будет расти то я буду больше стараться и записывать все более и более качественный контент. До встречи в следующих видео уроках пока пока.